Коллеги, президиум. Ну, не совсем травма, если не считать количество операций травмой, потому что 20 достаточно много на единственном глазу. Не на единственном, но на глазу. Значит, клинический случай у, каждых, у каждого доктора, достаточно долго работающего в офтальмологии, бывают пациенты невезучие. И следующий пролог, если можно запустить видео со звуком. Кто-то есть, готовый мне это помочь сделать. Извините, но в истории про невезение я не верю. Ерунда это. Вы слыхали это? про художника Делакруа? Эльжена Делакруа? Да. А знаете ли вы, что в три года Делакруа повесился, играя со шнуром от шторы? Его спасли, но через несколько дней вспыхивает москитный полок его кровати, и он получает сильнейшие ожоги. Его отправляют на лечение к родственникам Марсель, и там слуга роняет его в воду. Чудом спасают, приносят домой. И он давится виноградинкой. Это не сказки, а достоверные факты. Делакруа пример человека, преследуемого невероятным невезением. Ну так вот, что такое невезение, как с этим бороться? А на примере одного пациента. Кстати, пациента успешен, он, он получил хорошее образование, он зарабатывает достаточное количество денег, и все его невезение связано только вот с единственным моментом, это с глазом. Из истории. В 1978 году, в 18 лет, пациенту была сделана радиальная кератотомия с близорукостью на правом глазу, минус один. Левый глаз амитропичен. Зачем была сделана кератотомия, сразу вопрос возникает. Дело в том, что пациент Хотел быть летчиком, его папа был летчиком, и, соответственно, для поступления в учебное учреждение нужно было хорошее зрение. Далее вторая операция была проведена у нас же в России, тангенциальная кератотомия, потом термокератопластика, ласик в 1998 году, далее докоррекция после ласика с подъемом флепа. Вы уже видите, что не все так хорошо протекало с самого начала при изначальном IP-1. Ну и далее пациент, так как уже был э, достаточно состоятельным человеком, решил лечиться за рубежом и уехал в Швейцарию. В Швейцарии ему предложили, а почему бы не сделать тебе факт мультификации катарактов. На самом деле катаракты там не было, это удаление прозрачного хрусталика с целью э, коррекции тарических моментов роговичных. Ну и во время операции что-то пошло не так, случилось, случился разрыв задней капсулы хрусталика, была установлена торическая линза, но, судя по всему, в правильное положение установить ее не представлялось возможным. Соответственно, линза была с цилиндром 7,5 установлена. Далее там же, тем же доктором, ему была предложена добавочная линза. Первая линза была установлена в капсульный мешок, несмотря на разрыв задней капсулы. Добавочная линза заказная, специальная, для него изготовленная с параметрами цилиндрическими 11, как вы видите. Ну и далее эта линза, так как она добавочная и стояла в солькусе, не очень хорошо себя вела, и трижды была предпринята ротация этой линзы. К хорошему этому ничего не привело. Линза оставалась там же. Во время репозиции, соответственно, были проблемы со шва, с рубцами кератотомическими, наложены швы были стягивающие. Ну и доктор следующим этапом предложил послойную кератопластику. Дело в том, что после проведенных ранее манипуляций начала формироваться эктазия, кератоктазия, и ему была проведена послойная кератопластика. Далее с э, оптической с Точки зрения предложен фемтоласики, сделан на трансплантате один раз и потом второй раз. Итого 12 операций, часть из них у нас, часть из них за рубежом. К нам пациент поступает в 2015 году. Поступает не просто так. Дело в том, что мы удачно прооперировали отца пациента с единственно видящим глазом хороший результат. И отец сказал, М -м, есть. В Москве люди, которые хорошо делают. Может, ты сходишь, хотя бы поговоришь. На момент, когда он уезжал из Швейцарии, последнее предложение от доктора, который его лечил там, была пересадка роговицы сквозная. Ну и вот на момент поступления к нам мы видим, что с без коррекции 0,05 зрения, с коррекцией с цилиндром 5,5, 0,6. При этом у него началась... Подъем внутриглазного давления до 35 мм на данный момент, без капель, вот, на момент поступления. Похиметрия в самом минимальном месте была 162 микрона. Ну и количество клеток было тоже небольшое, потому что роговица после всех манипуляций с ней представляла из себя вот такую картину. Это срез роговицы ОКТ, также данные кертва не везде она была прозрачна, ну, соответственно, вот так вот все это выглядело. Ну и э, что-то нужно было делать. При этом нужно или не нужно вопрос открытый, но пациент, как вы поняли, уже любит оперироваться, то есть так просто люди такие не сдаются. И раз уж он начал бороться со своим глазом, то, соответственно, он решил, что надо довести дело до конца и готов был на любые предлагаемые манипуляции, соответственно, между. Перед нами была, был выбор, что делать. Во-первых, э, наверняка линзы эти две, которые там стоят непонятно как, были одной из причин повышения давления, и нужно было их удалять. Вопрос стоял в том, оставлять ли э, э, афакию после эксплантации этих хрусталиков, или все-таки попробовать что-то установить. Э -э за то, чтобы сразу установить что-нибудь, говорила то, что много очень операций, лишний раз влазить в глаз потом, повторно, не очень хотелось. Соответственно, был расчет на обычный хрусталик, монофокальный, без исторических компонентов. Поставить его в капсулу было бы максимально хорошо. Сложность заключалась в расчете хрусталика, но, тем не менее, все это было проведено, и все было бы замечательно, и на столе операционном проблем никаких не было, и удалены были обе линзы. И расправлен в мешок и установлена хорошая линза в нужное положение, в правильное, в капсулу, но на первые сутки пациент дает оксидативную реакцию. Движение руки у лица, отек роговицы, норма тония и фибрин в передней камере, фибрин вокруг линзы, глубже, соответственно, тоже все плохо. Ну, то есть картина, грубо говоря, эндофтальмита. Да? Что сделано? Ну, в ближайшее время, естественно, сразу же, 14-я уже операция, была введена гемаза, введены антибиотики, и в переднюю камеру что-то промыто, что было промывалось и так далее. На вторые сутки еще разочек введения. Третьи сутки динамика не улучшается, все плохо. При этом во время первого введения были отправлены на анализы жидкости внутри глаза. Чуть позже, естественно, был анализ. Анализ показал, что там все э, чисто, все стерильно, и инфекции не наблюдается никакой. Значит, э, на третьи сутки принято решение идти на витроктомию э, с введением антибиотиков. Ну и, соответственно, со всех сторон его консультируют разные специалисты. Терапевты, э, ревматологи, э, проводится терапия общего характера, оказалось, немножко гликированный гемоглобин там повышен подключились эндокринологи, немножко добавили там каких-то своих элементов лечения. Ну и вроде все неплохо после витроктомии. Мы видим, что в течение месяца глаз успокоился, острота зрения до шестой строчки поднялась по авторефрактометрии, мы видим небольшой цилиндр, минус 1,75, и коррекции, соответственно, 0,6 нет. Но в стекловидном теле есть небольшие изменения. По данным томограммы сетчатки, вы видите, слойку стекловидного тела заднюю. Линза при этом стоит хорошо, контакта с радужкой нету, все в капсуле, все замечательно, глаз выглядит неплохо. Вроде как мы успокаиваемся, пациент пускаем, но пациент появляется к нам через два месяца опять с жалобами на болезненность, повышение давления и светоощущение. Сделан ультразвук, видим по ультразвуку опять воспалительный процесс, Тут как было предпринято несколько попыток консультаций пациентов разных, у разных специалистов и триретинальных в Москве, наиболее продвинутых, наиболее известных. И люди, которые видели пациента, понимают, о ком мы говорим. Значит, несколько было разными хирургами предложено тактик. Значит, это витроктомия, с тампонадой силиконовым маслом в полости стекловидного тела, а также стабподанное пространство передней камеры, так как нет пространства, нет клеток и как бы эти, эти патогенетическое лечение. Далее было предложено ничего не делать, никакой хирургии, просто колоть антибиотики и достаточно долго, но не лезть в глаз. Опять же вопрос о а стоит ли колоть антибиотики при условии, что мы не высеяли никаких возбудителей. Ну и ничего не делать, такое тоже было мнение, сколько можно, оставьте в покое пациента, все само собой как-нибудь реализуется во что-нибудь, не трогать. Ну, совместно с другими специалистами других специальностей неофтальмологических было предложено лечение, не хирургическое, а пациент переведен на стероидную терапию в таблетках, да, со своими там, особенностями лечения, соответственно, с повышением веса и так далее, но под контролем других специалистов. Местно только капельки и стероиды. Ну и в результате месяца все потихонечку утихло, все стало в принципе неплохо. Пациент увидел 6 строчек, но появились жалобы на искажения. Мы видим, что передний отрезок у нас неплохой, задний отрезок у нас неплохой, но по данным томограммы сформировалась оперитинальная мембрана с фиксацией в фавиальной зоне, при этом линза стоит замечательно и хорошо, проблем никаких с этим нет. Но, как мы помним, пациент у нас хочет видеть хорошо, готов делать все, что угодно, лишь бы видеть хорошо. Соответственно, предпринята была 19-я операция, закрытая витроктомия, но там уже не столько витроктомия, потому что ранее удалено, удалено было стекловидное тело, сколько удаление РМ и пилинг внутренней пограничной мембраны. В результате хирургии, Острота зрения повысилась. Но ну, 20 операция для, скажем так, хорошего числа. Эта блефоропластика через год была проведена в результате операции. Немножко опущение века было пациента, он был этим недоволен и хотел, чтобы еще и выглядеть замечательно, а не только видеть хорошо. Ну и по функциям, что мы имеем на данный момент. На данный момент пациент видит 8 строчек с небольшой цилиндрической коррекцией видит 9 строчек. При этом цилиндрическая коррекция по ходу, Наблюдение никак не менялось, оставалось прежней. Давление хорошее без капель, режим положение хрусталика нормальное, роговица, но она по-прежнему и регулярная, плотность качества эндотелия не очень высокая и низкая, но ее прозрачность хорошая и видеть позволяет достаточно хорошо. Пациент доволен, уверовал, что у нас в России тоже можно что-то делать и делать хорошо и качественно но периодически задает вопросы, а может быть мне все-таки пересадить роговицу, ведь, ведь я еще, еще и могу видеть лучше, на что мы его пока естественно отговариваем, чтобы спокойненько за ним понаблюдать. Ну вот такой вот случай, я думаю, что э, невезучие пациенты бывают у всех, у нас вот тоже такой был. К, к счастью, все закончилось хорошо. Э, напоследок, глаз не конструктор, как у нас на столах стоит часто, да, а глаз это все-таки... Более сложная структура, хотя чем дальше мы идем в развитии офтальмологии, тем больше мы можем сделать, что-то разобрать, что-то поменять. Надеюсь, дальше будет только лучше. Всем спасибо. Пока это самый везучие, наверное, пациенты из всех, что я видел. После такого количества операций у него было такое зрение. Следующая группа соавторов. Захаров, Колесник, Миридова. докладчик.